Друзья, наконец, то спустя долгое время на биткоине близится развязка событий, и в ближайшее время что-то произойдет. Давайте с вами разбираться, что всем привет! Меня зовут Сергей и вы по каналу Кигай, и мы с вами здесь обучаемся техническому анализу прямо на живых примерах. Я делаю свои прогнозы, и вы сами решаете, что делать с этими прогнозами. Итак, для начала сверим наш вчерашний анализ с тем, что произошло на графике. Что мы вчера анализировали и что мы в принципе вообще прогнозировали? Мы прогнозировали, что линия МА50 у нас пробьется в данном месте. Давайте я буду рисовать. И цена направится на повышение. Здесь мы прогнозировали по своим повышение. Поймали это повышение. Минимальный потенциал у нас был до уровня 38 тысяч. Просто все идеально у нас пока что происходит по сценарию. И максимальный потенциал напоминает до уровня 42 тысячи. А цена у нас движется в диапазоне от уровня 30 тысяч до уровня 40 тысяч. При этом а, здесь я нарисовал несколько трендовых линий. Цена движется, во-первых, в восходящем локальном диапазоне, то есть постепенно минимум у нас повышаются. но также максимум у нас снижаются. То есть диапазон постепенно сужается. А мы знаем, что когда диапазон сужается, сам конце происходит пробитие, импульсное движение в какую-либо из сторон. И давайте с вами разбираться, в какую из сторон вероятность пробития больше. Напоминаю, что на четвертом тайфрейме мы пробили линию МА, и от нее оттолкнулись. Плюс ко всему, у нас здесь была фигура голова и плечи, которая указывает на повышение. Это H1, напоминаю, локальная картина. Голова и плечи, линия шеи была пробита. И она успешно протестирована. Произошел ретест пробитого уровня. Цена здесь провела уровень, скорректировалась и отскочила, произошел ретест. То есть, тем самым наше повышение подтвердилось. Что дальше? Я сказал, что после ретеста цена, вероятнее всего, пойдет к трендовой линии сопротивления. Вот до сюда. Ну а здесь у нас, друзья, образовалась еще одна фигура технического анализа, по крайней мере, что-то подобное. Смотрите, вот раз, вот два. Это фигура технического анализа чашка с ручкой Здесь сейчас находится сверху Естественно уровень сопротивления И данная фигура указывает на повышение То есть вероятнее всего по всем факторам, которые мы здесь нашли Цена пробьет трендовую линию сопротивления сверху Но на этом а, Все только начинается, поскольку Здесь у нас была масштабная длительная консолидация, и многие подкрывали свои позиции. То есть, вероятнее всего, кого-то будут выбивать, то ли шортистов, то ли лонгистов. если цена пробьет данную трендовую линию сопротивления по нашему анализу, то, возможно, цена дойдет до того самого нашего потенциала 42 тысячи, а потом резко пойдет на понижение. Такое может быть. Но здесь также нас могут и обмануть. Цена пойдет на понижение до уровня 30 тысяч. И только потом начнется повышение. То есть очень интересная ситуация и много вариантов развития событий. Здесь нужно прямо смотреть и быть очень внимательным. Что касается технического анализа, что касается всех факторов, то здесь явно намечается повышение. Но произойти может сейчас все что угодно, поскольку диапазон у нас почти максимально сузился. Друзья, на H4, на 4-часовом тайфрейме также видно повышение, судя по этим паттернам. Смотрите. То есть явное преобладание покупателей. Бычьи свечи поглощают собой медвежьи свечи Здесь у нас тень снизу опять же образуется Все указывает пока что на повышение Будем смотреть, будем наблюдать Это видео просто предупреждение, чтобы вы были максимально внимательны в этот момент Поскольку в ближайшее время произойдет что-то колоссальное Мое мнение это повышение Но сценарии, которые могут быть, я вам сказал Итак, что нам нужно сделать для начала Для начала вот здесь находится область сопротивления тысяч. Нам нужно ждать ее пробития И в случае, если по данной фигуре технического анализа пробитие произойдет то вероятнее всего у нас будет повышение и пробитие трендовой линии сопротивления. Цена пойдет до уровня 42 тысячи. Если же цена отскочит от данной трендовой линии сопротивления, то а, диапазон будет опять же постепенно сужаться. И дальше нужно уже будет смотреть, что будет происходить. Я все равно склоняюсь к повышению, но если у нас здесь вдруг отскочит цена, то уже вероятнее все будет понижение до уровня 30 тысяч. И наш сужающийся типозон пробьется вниз. Друзья, очень спорная ситуация, я не хотел бы выражать свое конкретное мнение и прямо указывать на четкую сторону, в которую пойдет цена, поскольку здесь может, как я уже сказал, произойти что-то серьезное. Так что думайте своей головой, будьте внимательны, ставьте стопы, да, если вы спекулируете. И еще раз... Будьте крайне внимательны. Надеюсь, я успею выпустить это видео до того, как что-либо произойдет на графике. И, друзья, пишите свое мнение в комментариях, что вы думаете о биткоине, что вы думаете о криптовалюте. Ставьте палец вверх, если это видео было для вас полезным. Вот такое вот коротенькое видео, небольшое оповещение. Всем желаю всего самого лучшего, всем профита, побеждайте, друзья, и всем пока.